Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Екатерина Клопенко и я являюсь одним из основателей международного интернет-проекта «Бизнес Биоси». Сегодня мы с вами будем разбирать крем от компании «Джафра», который я получила совершенно недавно. Крем является кремом для рук. Его номер 824-850, 75 мл. А Вот здесь стояла защита. открывается очень просто вот таким вот образом что хочу сказать о данном креме у меня была всегда проблема после маникюра неважно когда да у меня очень сильно вот здесь вокруг ногтя сохла кожа появлялись постоянно заусенцы и даже то что я хожу к профессиональному мастеру маникюра до да, меня вот это вот абсолютно не спасало. Кремом я мажу каждый вечер на ночь, да, и утром просыпаюсь, я заметила, да, что вот как раз вокруг, где находится кутикула, да, кожа моя совершенно, совершенно сгладилась. Вот посмотрите, я наносила крем вчера вечером, сегодня уже почти 5 часов вечера, и кожа совершенно не высохла, хотя моему маникюру, ну, уже достаточно времени практически уже неделя. То есть меня это, конечно, очень сильно порадовало. Плюс э, УФ-фильтр э, имеет данный крем 15, да, то есть мы знаем, что э, защита от солнца на сегодняшний день это прямо, ну, огромная-огромная проблема. И если в любом креме для рук, даже не то, что для лица, да, а для рук есть защита э, от Ультрафиолета, то, конечно же, это прям, ну, можно сказать, что супер. Что крем, как по состоянию. Он не жидкий, но и не густой. Размазывается, то есть его нужно достаточно мало. Размазывается и впитывается очень хорошо и достаточно быстро. Аромат очень-очень нежный. Никаких таких ярких запахов. В отличие, как вот ножной крем, да, Jaffra Spa, здесь Нет очень нежный, приятный, хорошо впитывается, и вот буквально чуть-чуть, и, в общем-то, крем смягчил полностью все руки и зону вокруг ногтя. То есть вот этот крем советуют наносить профессионалы каждый раз после мытья, но я думаю, что попробовав его только на ночь, возможно, вам будет этого достаточно. Конечно же, если кожа ваша очень-очень-очень сухая, то этот крем будет для вас, наверное, спасением. Что ж, дорогие друзья, используйте, приобретайте, пробуйте продукцию Jafra NBOSC. Смотрите отзывы. Если мои отзывы для вас были полезны, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал YouTube. И жду вас в своей команде. До новых встреч. С вами была Екатерина Клопенко.